всем привет с вами офицер, и сегодня мы вместе с делом продолжаем играть в игру city battle virtual с в режиме перехват данных ну а пока у нас старт начала мы тут готовимся выбегать вы спокойно можете подписаться на канал поставить лайк этому ролику написать большой комментарий и прожать колокольчик ну что ж а мы уже погнали так, ладно, пошли. Какой-то тут У -у, линия синяя. Сказали-то это классно. Нам нужно 2 носителя данных забрать угу. и держать их как можно больше. Вот теперь, кто носителя? Видимо, я ну, носитель. Ну явно не я, а ты. Значит, ну, значит, мне нужно поменьше налетать. Щелкать. У на чувачков и больше держать. Это просто цель в другом совсем, я вам могу только помогать! Давай-давай, танк, забери носитель, да, есть! Да-да-да, все, забрал. мы забрали, забрали-забрали. Бери носителя и отлично. Угу. Кто носитель? Забирайте-забирайте носитель там. Забрал. Вроде нет. Нет, ты не забрал. Теперь подольше, забрал. Подольше-подольше я улетаю. Нет. Нет, нет, ты не забрал ни хрена. Как нет, я прям там летал, отмечается летал. сколько нужно. У отмечается сколько нужно побыть. Ах, они паразиты, гуси А, да, вот так вот. Это знаешь, как захват точки. Тебе нужно определенное время пробыть. Так. Щит... Блин. Блин, э, но я щиток не могу поставить. Когда, когда у меня патроны заканчиваются. Потом я стреляю. Так, я с носителем Б воюю. Так. Он отхилился он зараза так? Это способность. У этого танка такая. Дикая. Там... А, носитель A уже отменился. Кто-то его взял другой. Я уже даже не заметил, когда я его потерял. Это ж... Они что, что техника дичь? взяли? Там что-то пипец какая дичь. Да, они техника взяли. Ой, к меня прилетело. Капец. Ой. Так. Да ладно, вы захватили его. Ну мы так и будем да? Паразиты. Нам главное теперь не промотать момент. Угу. Так, у нас тут танк... Мы их зажали, давай-давай-давай Блин Он восстановился, восстановился, но я его добиваю Добиваю а, yeah. Еее Так Ашку-то надо забрать захватывай. Вот, все, я захватил носитель ага. Ой Ее, меня чуть не сбросило Просто Я на Ашку лечу Да-да-да, да давай, oh, я тоже туда лечу Отлично, все Забрал, молодец шикарно это топово это топово слушай моя скорость помогает тут причем да. очень очень мои телепорты очень помогают а мы если у сюда зайдем танк... на рез потеряем нет а, да скорее всего потеряем либо нас вообще а не давай пустят. проверим ага да? слушай а где они все Чего они не нападают на нас не знаю о вот пришел они. Он Ох, откилился. Остановился, ага. Убил. Да, до Так, трансляция данных прям очень хорошо идет, я хочу тебе сказать. Mm -hmm. на так, я уже на Б, не волнуйся. Шикарно. Так, хрупкие ребята идут. Да, жестко. Улетел. Ух! Слушай, это толпа. Две минки поставил. Да я уж понял, я вижу там. Ох, ты Давай, чёртов? техника, техника, техника, техник руби. Отхиливается. Отлично. Блядь. Ну конечно, это шхиллер. такой кусок. М -м -м. Так. Все, я улетел. У нас там оттуда? танк носится с точкой А, просто как я не знаю. Mm -hmm. Он не знает даже, что там творится, что происходит. Опа. Опа-опа, меня рубят. Я вижу, где-то тут Я уже телепортнулся вниз. О, я этих ребят сейчас разбомблю. О, и красиво. Так, еще я свою лепту внес. Там внизу танк. Mm -hmm. А что, хочешь развить? Ах, вы хиллеры, а. Я пойду за носителем схожу. Ну да, если что, я около носителя Уходи, Есть. уходи оттуда. Ага. Уходи сразу оттуда. Я улетел. Так, нам нужно просто контестить точку А и иногда захватывать точку Б, но мы уже победили. Валки. Мы уже победили, там бесполезно просто. Можно уже даже обнаглеть немного. Такое ощущение, как будто они вообще не понимают, что mm -hmm. происходит. Да, О, все, беда. победа. Команда успешно скачала данные. Изи, изи. А что, победа у нас китаец вот Типа больше всех держал? Нет, типа больше всех надамажил. Ну, танки, они реально жесткие. А я так... Немного подфигачивал, но это конечно разгром, я хочу тебе сказать, просто Нет. дикий разгром. Слушай, а почему, почему ему-то дали? Смотри, по очкам по моим, ПВП урон, принятый урон, уничтожение. <связь> счет счет Ну, я вообще не понимаю. Вот и факт. Ну, у тебя меньше по счету. <связь> я не знаю почему. <связь> ну, вот так вот решила игра. Он, кстати, один раз даже помер. Да, вот в том-то и прикол. Хрен знает, хрен знает. Как это работает? Если знаете, пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на наши канал, если вы это еще не сделали, прожимать большущие колокольчики. Ну и с вами был офицер К.Д.Л. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч. Всем пока.